делает здесь проект Умрахадж и почему цифра 288 построена именно на вашей площадке в колледже имени Башларова. Вот вопрос к вам, ко всем. А, давайте на этот вопрос ответит студент этого колледжа Рабаданов Ризван Русланович. Есть такой? Похлопаем. Который из вас? Рабаданов Резван, смотрите. А сам Олегу? Вот здесь собрались все девочки и мальчики. А, здесь цифра 288 была построена. Вот на этот вопрос. Давайте я вам вопрос задам. Почему 288 построена цифра именно здесь у вас, вами? Как думаете? Ну давайте тогда на этот вопрос ответите вы. Откройте конверт. Раскройте и прочитайте, пожалуйста. Поддержите. Наверное, волнуется. Давай на микрофон почитаешь ты? Давай, я Поздравляю, ты только что стал обладателем самой заветной мечты каждого мусульманина. Путевки на Малый Хадж. Неси достойное звание будущего паломника с уважением команду Умра Хадж. Нам сказали, что ты отличник, что пример для своих студентов, для своих коллег и друзей. Но ну, вы знаете, вы передайте от нас всех салам пророку, саллиллах, алейхи салям. Хорошо? Мы, нам не посчастливилось, Всевышний Аллах вас выбрал. Хотя бы от нас передайте. Обещаете? Я ожидал такого. Я очень благодарен Всевышнему и этому проекту Омрад Хадж за то, что подарили мне такую путевку. Спасибо. Я там на работе была, прекрасно на намаз поднялись наверх, и он в этот момент звонит. Я сидела и заплакала просто от радости. И все женщины на меня смотрят, что случилось. Я говорю, представляете, мой сын вот так вот выиграл, говорю. И было, конечно, очень приятно, радостно. В последнее время почему-то об этом и думала. Хотя, возможности такие не были у меня, поехать, что то такое. Но было нереально, даже невозможно объяснить настолько, это было приятно, радостно. Сына. За сына? конечно. Я, когда он пришел, сразу же я с последним пару тоже ушел, показал маме, то, что вот так вот, она обрадовалась. Я сказал ей, то, что я не поеду, поедет она. Я, я сп же... спросила у него, я говорю, ты хочешь говорю, поехать? И он мне сразу же по WhatsApp уже пишет. Я хочу, чтобы ты поехал говорит, мама, и поедешь, говорит ты, говорит, иншаллах, говорю, вот так вот. Я okay. рада, что достойного сына воспитала, вот в чем было мое большинство рада. Я никогда не думала, что мой сын такой вот, выиграет. Uh, uh, у вас он один, кстати? Дочка тоже есть младше него. Поэтому... Uh, отец, а отец, uh, а, Отца нет, уж три года, как умер, не стало его, поэтому... Для нас это было неожиданным такое. Как думаете, отец не радовался? Конечно, радовался бы. Он очень поэтому радовался бы.